Так, один виброхвост я оторвал, и причем так легко оборвал, это как в фильме, в этом, М -м -м. собачье сердце, оборвал, оборвал, оборвал, непонятно почему, либо таймень, но что-то сомнение, что это таймень, Ох ты, а что она сюда, хочет сказать, не влезет, плохо, если он сюда не влезет. что-то так легко оборвалось, что-то я не понял в чем причина даже у меня еще есть виброхвост то что не все потеряно один виброхвост работал, сейчас посмотрим выход Да, этот прикольно тоже. Должен прикольно быть. Тяжеловатый для этого. О! Этот полетел. Там коряжник, походу. Конечно, хотелось бы, чтобы это аймень был. Да, там коряжник, походу. Лучше не кидать. Не, ну, у меня было так в жизни. Так же зацепил. Лег. И все, короче, дергал, дергал, дергал, дергал, дергал, дергал. Юрий, говорю, поплыли, короче выдирать зацеп только поплыли трещотка как заработала на килограмм так 15-20 таймень был не, бесполезно зацеп это не таймень Хотелось бы Че, будем оборвал, <смех> будем оборвал делать, жалко два вибра а, что делать-то? Засел хорошо, это он так-то не зацепляй-ка. Ладно, выключай. Буду выдирать этот беспредел, чтобы не показывать. Ага, есть. есть. Небольшой что ли? Не могу понять. такое же Нет, поменьше даже Костый. Да не маленький. Не хороший. Да? А сам? Нормальный. Опа-на! Опа-на, ребята. шикардосик! Ну теперь я верю в это, что виброхвост работает. Виброхвост работает. Но против солнца сильно не снимай. Этот покрупнее, но.. Этот детсол покрупнее. Этот децал покрупнее. ха ха раза, да? Средний палец. Ну, этот хороший повес. Ну что, нормально? Все, пойдешь? Right.